Меня зовут Мила Колоколова. Тема нашего сегодняшнего видео – «Как пробить свой финансовый потолок». Я являюсь автором тренинга «Деньги есть всегда». Этот тренинг о том, как сделать так, чтобы в вашей жизни деньги действительно присутствовали всегда, какие необходимы вам привычки, чтобы вы научились привлекать, сохранять и приумножать деньги. И этот тренинг обычно у меня идет платно, я его продаю за 900 рублей. но только в течение недели вы можете скачать его совершенно бесплатно. Я это делаю для того, чтобы финансово свободных людей уверенных в завтрашнем дне становилось все больше и больше. Поэтому совершенно бесплатно прямо сейчас вы можете скачать этот тренинг, перейдя вот по этой ссылочке, вы получите его прямо на свою почту, посмотрите и обязательно внедрите те привычки, о которых я там говорю в свою жизнь. И по моему наблюдению, по моему опыту, те люди, которые живут согласно этим привычкам, они действительно из года в год увеличивают свои доходы, жизнь становится интереснее, богаче, свободнее и комфортнее. Вокруг меня огромное количество людей, которые топчутся на месте из года в год, продолжая зарабатывать те же самые суммы. И все бы ничего, но только ситуация в стране ухудшается, детей становится больше, расходов больше, а деньги не увеличиваются. Что же делать? И вы знаете, для каждого это может быть своя сумма. Для кого-то эта сумма потолка, это 30 тысяч рублей, для кого-то 100 тысяч рублей, для кого-то 5 миллионов. Неважно какая это сумма, важно, что это ваш внутренний финансовый потолок. На самом деле его можно пробить. Как это сделать? Дам вам несколько своих рекомендаций, несколько наблюдений, несколько вещей, которые вы можете попробовать включить в свою жизнь, возможно, что-то поменяется. Первое ⁇ это, конечно же, перестать себя жалеть. Что это значит? Это значит взять ответственность за все происходящее в вашей жизни на себя. Что бы ни произошло, потеря работы, сокращение, уменьшение доходов. Вы источник всего происходящего, если что-то происходит даже не по вашей воле, так ситуация сложилась, вы всегда можете что-то поменять. Перестаньте себя жалеть и оправдывать, перестаньте смотреть на своих более бедных соседей, на свое окружение, которое постоянно ноет и плачет от того, что все не так, как им хотелось бы. Научитесь брать ситуацию в свои руки. Пункт номер два. Перестаньте на всем экономить. Да, разумная экономия, когда вы действительно считаете деньги, когда вы планируете свои покупки, она, безусловно, хороша. Но когда вы экономите на всем подряд, просто автоматом выбирая все самое дешевое, вы тем самым сокращаете приток очень важной, финансовой энергии в свою жизнь. Когда вы покупаете по принципу самое дешевое, вы очень сильно себя урезаете и даже в плане комфорта и в плане самоощущения, вы очень сильно режете себе крылья, потому что выбирая все самое дешевое, вы как бы говорите вселенной, что я такой человек бедный, для которого подходит только все самое дешевое, дайте мне все самое дешевое, это как раз мое. Получается, что вы сами привлекаете такие ситуации, которые вам подбрасывают дешевые магазины, встречи с людьми, которые еще более бедные, чем вы. Так формируется ваше окружение, так формируется ваша реальность. Вместо этого попробуйте выбирать не самое дешевое, а подходите с позиции разума. Купить не однодневную какую-то покупку, не однодневную одежду, обувь. Сделать покупку, которая будет вам служить несколько лет, несколько сезонов. Вложить, например, деньги в свое образование, вместо того, чтобы в очередной раз побаловать себя какой-то вкусняшкой. Потому что когда вы вкладываете в себя, в свое развитие, в свое здоровье, в свое обучение, вы тем самым делаете самую лучшую инвестицию. Потому что она вам окупится много-много-много раз, и это будет... Лучшие инвестиции, которые вы делали в своей жизни. Ну и последняя вещь, которую хотелось бы сказать в плане пробития финансового потолка. Не забывайте о своих главных ценностях. Если для вас есть ценность путешествия, то обязательно, когда зарабатываете деньги, тратьте на эту ценность какое-то количество денег. Если для вас ценность семья, времяпрепровождение семьей, какие-то совместные походы, прогулки, обязательно уделяйте время своей семье, обязательно делайте подарки своей семье. Так вы будете чувствовать, что ту энергию, которую вы направляете в зарабатывание денег, она вам еще и окупается с другой стороны. То есть вы подкармливаете свои ценности, вы поддерживаете то, что для вас важно, вы вкладываете в те вещи, которые действительно вам важны и которые вам дают ту самую энергию, чтобы зарабатывать еще больше. Если у вас есть свои рекомендации, как можно пробить финансовый потолок, если вы уже испытывали это на себе, если вам есть чем поделиться, обязательно напишите в комментариях свои наблюдения, потому что это очень важный момент. Не стоять на месте, развиваться и в том числе развиваться в плане привлечения еще больше денег в свою жизнь Напишите, как вам это удалось, какие пути, какие способы вы нашли Это будет полезно всем тем, кто читает комментарии, мне в том числе С вами была Мила Колоколова, всем счастливо, до встречи в следующих видео, пока!